телеканале УТР новости в студии Анна Костюченко. Здравствуйте. Совместно создавать IT-парки в Украине предложил президент Украины Виктор Янукович, генеральному директору компании Samsung Electronics Джисанг Чою. Их встреча состоялась в Южнокорейском Сеуле. По словам главы украинского государства, сейчас развитие телекоммуникации и разработка программного обеспечения является важным для Украины. Поэтому власть готова всячески содействовать инвесторам в реализации проектов. В свою очередь руководитель компании Джи Санг Чуй поблагодарил за встречу и отметил высокий профессиональный уровень украинских специалистов. Также Корея отметила вклад Украины в укрепление международной ядерной безопасности в мире. В частности, вывоз со своей территории высокообогащенного урана. В рамках глобального саммита по ядерной безопасности в Сеуле президент Виктор Янукович встретился с премьер-министром Кореи Ким Хван Сиком. Украина придает большое значение расширению взаимовыгодного сотрудничества с Республикой Корея, подчеркнул глава украинского государства. Состоявшийся саммит сыграл важную роль в установлении системы ядерной безопасности,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 Корейских бизнесменов украинский президент пригласил поработать в Украине. Среди наиболее интересных, по словам Виктора Януковича, отраслей – машиностроение, электронная промышленность, сельское хозяйство, космос. Об этом президент Украины говорил в Сеуле с председателем совета директоров компании Hyundai. В прошлом году южнокорейский машиностроительный гигант заключил соглашение с южной железной дорогой Украины о поставке поездов к футбольному чемпионату Евро-2012. Всего по контракту Hyundai должен собрать для Украины 90 таких вагонов или 10 поездов. Стоимость каждого около 30 миллионов долларов. Шесть начнут курсировать до начала футбольного Евро-чемпионата, остальные поступят до конца года. Мы удовлетворены уровнем сотрудничества с «Хюндай». Рассчитываем, что в вопросах сотрудничества мы будем двигаться вперед, будет прогресс. Также мы заинтересованы в рассмотрении вопроса производства на территории Украины автомобилей «Хюндай». Если вам это интересно, мы могли бы поработать над этим вопросом. На завершение переговоров с Израилем о зоне свободной торговли подписание соответствующего соглашения в ближайшее время надеется премьер-министр Украины Николай Азаров.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 Пенсии почти 9 миллионам украинцев повысят в мае на 100 гривен. Об этом заявил вице-премьер-министр, министра социальной политики Сергей Тегибко. Причина этому – средняя зарплата, которая вырастет на 3,5%. Ровно настолько же повысится и пенсия. К тому же чиновник пообещал, для роста выплат пенсионерам Кабмин введет метод осовременивания. Он позволит пересчитывать пенсии, исходя из средней зарплаты не 2006 года, как это было до этого, а 2007 Это произойдет уже в мае, говорит Тигипко. Та заработная плата, которая учитывалась при начислении пенсии до сегодняшнего времени с 2006 года, составляла 928 гривен 81 копейку, а перерасчет будет производиться уже в мае на 1197 гривен 91 копейку. Повышение коснется 8 миллионов 845 тысяч пенсионеров и в среднем составит 103 гривны 60 копеек. Также, по словам Сергея Тигибка, будут увеличены страховые выплаты людям, которые потеряли работоспособность на производстве. Повышение составит 17%. Более 500 участников разных общественных организаций создали общественный форум Киева. Среди них представители социальных, научных, спортивных и творческих объединений. Инициаторы говорят, главная цель – донести к власти потребности города. На учредительном собрании гражданского форума участники избрали своего руководителя. Кто им стал и какие инициативы предлагают его основатели – далее в сюжете. Вместе сила, говорят участники общественного киевского форума. Тут и политики, и врачи, и спортсмены. Певец Олег Скрипка говорит: столицу полюбил с самого детства. Теперь стал ее полноправным жителем. В гражданском форуме сразу же инициируют собственные проекты, уважать обычаи и традиции украинского народа, а также поддерживать творческую молодежь. Певец обещает активно окультуривать город. Я уверен, что если у нас с культурой все будет хорошо, то со временем мы также поймем, как правильно строить дороги и магазины, и все у нас будет красиво. Олимпийский чемпион Сергей Бубка, который стал членом форума, обещает сделать из киевлян настоящих закаленных спортсменов. Следовательно, поддерживает спортивные инициативы, которые улучшат город. «Да, я человек спорта, и мне бы хотелось, чтобы проводилось как можно больше спортивных мероприятий, соревнований, обустроить спортивные площадки и парки. Это даст возможность людям заниматься спортом и быть здоровыми». Здоровьем Киевлян будет заниматься главный хирург Украины Петр Фомин. Врач обеспокоен, что жители столицы крайне редко обращаются за медицинской помощью. На сегодняшний день стоит уделять больше внимания здоровью, утверждает медик. Следовательно, организовывать в городе так званую диспансеризацию всего населения, чтобы знать, кто болеет и как бороться с недугом. Я полагаю, что в системе здравоохранения в городе Киеве есть много неиспользованных, так сказать, резервов, которые нам нужно совместно с вами, наверное, использовать. Первое, и что главное, я считаю, что нужно организовать надлежащим образом диспансеризацию всего населения. Для того, чтобы получить, так сказать, зеркало статистические данные относительно того, кто чем болеет и в каком направлении нам нужно двигаться. Во главе гражданского форума стал бывший президент Украины Леонид Кравчук. Он подчеркивает, организация будет базироваться на опыте и авторитете ее участников. Мы решили, что это будет неформальная организация. Мы не будем регистрировать статуты и такое прочее. Эта организация будет иметь две отличительные черты. Опыт и авторитет тех людей, которые здесь работают. Анна Космина, Мирославо Мельник, Алексей Кальный. Новости Уттер. Киево-водоканал устанавливает жесткий лабораторный контроль питьевой воды на время весеннего половодья. Значительный объем тающего снега, который содержит в себе песчано смесь, а также всесезонное загрязнение воды природными веществами, могут ухудшить ее качество в Днепре и Десне. Чтобы жители столицы могли получать чистую воду из своих кранов, в водоканале заранее создали необходимый запас реагентов. Подробности в сюжете.